Лекция о социальном предпринимательстве в рамках проекта Просто о сложном реализуемого государственным университетом совместно с некоммерческой автономной организацией Фонд социальных инвестиций и инноваций. С использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставляемый из фонда президентских грантов. Перейдем к самой лекции. Что такое предпринимательство в общем? Что под этим можно понимать? <продукты> Верно. Это вот э, очень точное определение. Э, легальная дефиниция данного понятия дана в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ее вы можете увидеть на экране. Однако, если говорить как раз более простыми словами, это деятельность, направленная на извлечение прибыли. Э, при этом стоит отметить, что целью предпринимателей является не извлечение прибыли, как таковое вообще, а именно получение средства. <как> То есть предприниматель не тот человек, который хочет заниматься какой-то деятельностью, просто чтобы самоокупаемость была. Он хочет именно получать доход предпринимательский от использования своих предпринимательских способностей, сил, от использования своего организаторского таланта. Я бы вам хотела рассказать более подробно именно о социальном предпринимательстве. Сейчас идут долгие споры о том, что же такое социальное предпринимательство, что следует понимать под ним. Вы когда-нибудь слышали э, о такой, такой термин вообще социальное предпринимательство на днях? Нет? слышали, понимаете? Ну, вот видите, есть уже такие люди, но у вас немного. То есть это говорит о том, что популярность социального предпринимательства достаточно низкая. Но проводятся различные конференции, форумы, лекции, создаются различные органы, которые направлены на популяризацию данного вида предпринимательской деятельности. В общем, под социальным предпринимательством следует понимать предпринимательскую деятельность, которая в первоочередном плане направлена на сглаживание социальных конфликтов. Социальное предпринимательство говорят, что эта деятельность она имеет как бы э, двойственную направленность. Люди получают прибыль от добрых дел, то есть с одной стороны происходит помощь людям, а с другой стороны э, прибыль должен никто не исключает. то есть прибыль идет. А, черты социального предпринимательства вы можете видеть на слайде. А, эти черты не отличают социальное предпринимательство от других видов предпринимательской деятельности. Одной из главных и даже, можно сказать, ключевой чертой социального предпринимательства является ориентация на работу с четко определенной целевой аудитории. Под целевой аудиторией понимаются люди, которые имеют какие-то объективные ограничения в социально-экономической жизни общества, на участие в этой жизни. То есть это те люди, которые не могут, например, как остальные, ходить на работу, общаться с людьми. То есть они испытывают в этом некоторые трудности. По сути, это социально незащищенные категории населения. Как вы думаете, кого мы можем отнести к социально незащищенным категориям? да, пенсионера. кого? Да, вы верну говорите. К социально незащищенным категориям относятся пенсионеры, граждане пенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, выпускники детских домов в возрасте 23 лет, люди, которые вышли из мест лишения свободы, то есть те, которые имеют судимость, люди, которые пострадали при чернобыльских, Чернобыльской аварии, иных катастрофах. Ну, вот следующие категории. Взаимодействие с категориями происходит в основном по трем направлениям. Во-первых, это может быть создание товаров для данных категорий. Ну, например, если это лица с ограниченными возможностями здоровья, то это создание каких-либо приспособлений для передвижения, то есть то, что будет облегчать их жизнь. Следующее направление оно может быть связано с продвижением данных товаров на рынке. И самое такое ключевое направление в социальном предпринимательстве это то, которое помогает решать проблемы данных людей в корне. Это трудоустройство людей, которые имеют ограничения. Очень ярким примером например, является организация «Хлеб прямо из печи», которая действует в Соединенных Штатах Америки. Целевой аудиторией данной организации являются женщины-мигрантки. Ни для кого не секрет, что иммигрантам довольно сложно найти работу, и вот данная организация, она занимается трудоустройством данных женщин. Они там получают основы компьютерной грамотности, основы английского языка, то есть происходит там образование. Ну, у вас, наверное, может возникнуть вопрос, о о, какое преимущество получает социальный предприниматель от этого, оно очень такое весомое, и оно напрямую связано со следующим счетом социального предпринимательства. Это Востребованный продукт или услуга. На выходе получается такой уникальный продукт, как хлеб. Но хлеб в данном случае он действительно уникальный, поскольку женщины они приезжают из разных стран и у каждой из них имеются свои уникальные рецепты. И э, продукт, который э, получается на выходе, он имеет огромное преимущество перед другими э, предпринимателями, э, которые осуществляют данную деятельность. То есть, если человек придет в магазин, он, наверное, лучше купит какой-то интересный хлеб такой, которого нет в его стране, чем обычный, который э, может купить каждый день. Следующая черта социального предпринимательства – это технологический проект. В основе работы социальных предпринимателей лежат, лежат а, отработанные технологии. Социальные предприниматели – это люди, которые а, в своем деле профессионалы. Они а, могут использовать а, си, а, сильные стороны а, категорий, а, с которыми работают, и при этом сглаживать их какие-либо недостатки. Чтобы вам было понятнее, можно привести следующий пример. В их действует такая организация как специалисты. Данная организация она занимается тестированием программного обеспечения. В чем же как бы, социальная направленность данной организации? Основную массу работников ее составляют люди с ограниченными возможностями здоровья, именно люди, которые больны аутизмом. А, Аутисты, они а, имеют, а, как бы, так сказать, социальную ограниченность в а, социальном взаимодействии с другими людьми, то есть у них есть у вас определенные трудности в общении но как отмечают все ученые и в медицине отмечено, что эти люди они очень хорошо концентрируются на определенных видах деятельности, то есть они могут долго выполнять определенную работу и при этом вероятность того, что они допустят какую-то ошибку, она очень мала. И поэтому социальные предприниматели, которые трудоустраивают данных людей, они имеют огромное преимущество перед другими компаниями, поскольку у них будет безперебойная работаете, а люди, вот, которые больны аутизмом, они трудоустроены, что очень важно, поскольку это и доход, это и, и повышается уважение к ним в обществе. Далее. А, еще одним признаком социального предпринимательства является масштабность, масштабность деятельности. А задача социального предпринимателя состоит не столько в решении проблемы какого-то конкретного человека, одного, двух, трех. Он желает искоренять проблему. То есть он работает со всем обществом в целом. Опять же посмотрим на примере. В Соединенных Штатах Америки действует такая организация, как Фонд и Street. Street. Это такая образовательная коммуна. Целевой аудиторией данной, работы данного предпринимателя является бывшие заключенные, то есть люди, которые имеют судимость. Вот вы наверняка ну, читали, смотрели в новостях, в фильмах, видели. не пор найти человека, который вышел из лишения свободы, работу. Вообще возможно ли это? Тяжело. очень тяжело да и данный фонд он именно помогает таким людям а, в чем смысл как бы работы данного фонда люди а, которые выходят из мест лишения свободы приходит да, в данный фонд а, пока они отбывали а, наказание у них утрачиваются различные социальные навыки они как бы потеряны в обществе они не могут уже выполнять а, простейшие как, гигиенические процедуры и так далее и а, их этому заново учат. На следующей ступени им уже предлагается пройти профессиональное обучение. каждый из заключенных включает по три профессии. заключенные могут реали... бывшие заключенные могут реализовать себя в ресторанном деле, в сфере там где кафе, на лежатке новогодние елки, такси то есть это многие сферы деятельности. При этом принцип здесь действует следующий. Каждый учит каждого. То есть профессионалы совсем не задействованы в данной деятельности. Как бы, когда человек выходит на следующую ступень данной организации, он может обучать тех, кто только приходит. И таким образом. Вот Результаты вы видите на экране. Более 18 тысяч успешных выпускников на выпуске получают образование, могут далее получить высшее образование и уже их охотно будут брать на работу, а это очень важно для данных людей. Следующее. Это признак очень схожий с предыдущим, то есть работа с обществом в целом. Повышение толерантности к особенностям целевых аудиторий и привлечение внимания к их проблемам. Проблемы целевой аудитории могут быть различными. В основном их можно свести в двум группам. Во-первых, это слабость непосредственно самой аудитории, то есть это опять же социальная незащищенность данной аудитории, причины, по которым эта аудитория является незащищенной. И негативные или безразличные отношения к ним общества. И одним примером здесь может явиться уже российская организация. В Москве есть такой музей, как прогулка в темноте. Вот вы, представьте себе, вы пришли в музей, обычно мы как бы приходим и смотрим, рассматриваем экспозицию, а здесь мы экспозицию увидеть просто не можем. Вы когда-нибудь были в таком музее? Вот. А в Москве он располагается, здесь уже проводником в вот таком музее будет человек, который не видит. А вы попадаете в необычную для себя обстановку и можете ощутить то, что данные люди ощущают каждый день, с чем они сталкиваются каждый день в своей жизни. Несомненно, толерантность общества к таким людям растет. Сейчас я вам покажу видео о данной организации. В прошлом выпуске темнота нас пугала, а в этом поможет по-новому телестанец без использования зрения. И для этого мы отправляемся на прогулку в темноте. Испытывать свои чувства мы будем под руководством незрячего гида, очаровательной девушки по имени Дана. Она стала нашим проводником не только в темноте, но и в загадочном мире слепых. В анеме экскурсии мы окажемся в пяти локациях. Квартира, улица, лавка, парк, и музей. И бездетственный пункт. Дана любезно ответила на все интересующие нас вопросы о людях, для которых отсутствие зрения является частью повседневной жизни. Как мы узнали, какие им снятся сны? С какими трудностями они сталкиваются в общественном транспорте? И как они пользуются смартфонами? Прогулка в темноте меняет представление о привычных вещах, ведь без использования зрения мы концентрируемся на тех моментах, которые обычно остаются на втором плане. имеют инвалидность, это уже много. А данный музей, он не единственный в России. Есть в Москве, есть в Санкт-Петербурге другие в других городах. То есть трудоустройство без зрячих оно происходит. Мы рассмотрели с вами основные признаки социального предпринимательства. Вот вам ничего не напоминает данная деятельность? Вот с чем схоже социальное предпринимательство? Помощь людям деятельность, когда люди помогают другим людям. Благотворительность, да. Благотворительность и социальное предпринимательство, они имеют, конечно же, и схожие черты, но они имеют и, и, и определенное различие. Так, конечно же, да, и та, и та деятельность, она имеет своей целевой аудитории социально незащищенной категории, то есть те люди, которые, правда, нуждаются в помощи. Однако, различия здесь по моему мнению, можно выделить два коренных. Это то, что социальное предпринимательство все-таки является предпринимательством, и поэтому э, целью является извлечение прибыли. А благотворительности, о прибыли речь не идет. И то, что в социальном предпринимательстве, как мне кажется, более эффективно решаются проблемы. То есть э, здесь проблема она решается в корне, а благотворительность – это просто оказывается определенная помощь. Здесь очень подойдет высказывание Конфуция, если хочешь накормить человека один раз, дай ему рыбу, если хочешь накормить его на всю жизнь, научи его рыбачить. Так В социальном предпринимательстве человеку дается долговременная помощь, когда сам человек уже может обеспечивать свою жизнь, получать доход, общаться с другими людьми наравне с ними, ну, вот таким образом. И вот как мы посмотрели различные примеры из мира, из России. Есть такой же пример и в Костроме. То есть социальное предпринимательство от нас недалеко. Есть такой магазин, как Доброхэнд. Это первая в России сеть региональных благотворительных магазинов. В данном магазине продаются добротные вещи. Ну, у каждого из наших шкафов есть вещи, которые мы уже не носим, но тем не менее они хорошие. То есть мы можем сдать эти вещи в магазин и там будут по более низким ценам их продавать. В чем состоит социальная направленность данного магазина? А в том, что на складе работают люди, которые имеют ограниченные возможности здоровья. То есть, вот Данная организация она трудоустраивает людей, которые относятся к социально незащищенным категориям. Итак, мы с вами рассмотрели, что же такое социальное предпринимательство, посмотрели примеры социального предпринимательства. Надеюсь, вас вашу душу затронул мой рассказ. Дарите добро, Или спасибо за внимание.